Итак, добрый всем день. Сегодня у нас 1 сентября. У всех, у кого дети идут в школу, я всех поздравляю и детей, и родителей. У меня сегодня тоже 1 сентября, но у меня яйца отправляются в инкубатор. Закладываю я их без решетки, потому что вот такой вот. Огромное яйцо, часто попадается, их тут не одно, они как гусиные Вот такая вот компания у меня собирается в инкубаторе. Как я и обещала, что я, когда протестирую инкубатор с наставочкой, я вам скажу, Тестировали мы инкубатор летом, при температуре 39 градусов в тени. На улице было все 45. В общем, часть яиц у нас не вывелась, замерли, потому что охладить невозможно было. Температура была на улице больше, чем в инкубаторе. Но часть вывелась. Вывелась, и неплохие бегают, ни кривых, ни косых не было. Вот, в общем, такая вот надставочка. Вот она идет. Надставили мы 10 сантиметров. Обтянули тут полиэтиленом. Сделали вот такую вот выемочку. Вот, я тут немножечко подстала. А вот сейчас температура уже спала, у нас уже осень. И вот эти вот ребята у нас, жалко их на еду, мы их постараемся всех вывести. Сделала я себе работу. Сначала положила в решетку и поняла, что яйца у меня не переворачиваются в решетке. Поэтому пришлось вынять все обратно. Вынять решетку и заложить обратно яйца. Вот они блестят. Только что помытые. Часть уже пообсохла. Смотрю через камеру. У меня тут чуть ли не черными выглядят, но нет. они Такие есть. Так что вот такие вот. Мы будем закладочки делать. Я хотела сократить поголовье муж у меня сказал что никого сокращать не будем будем выводить всех ростить всех так что сейчас при вас будем закрывать крышку выставлять температуру и вперед Сделать так, чтобы мне было удобнее. Сейчас переверну. Вот. Одну руку сделать неудобно. Слишком... Уже от времени потемнело смотрите как смотрится инкубатор Всё, крышка прилегла плотно Сюда поворачиваем все провода все провода поворачиваем так вентилятор пока включать не буду переворот не нужен я вручную буду делать это все. Теперь вот мы оставляем. Включаем. Вот у меня прогревался инкубатор. На температуре 40. Дезинфицировался. Сейчас мы поставим 38. Так, сберись. Поставим 38. Остановить. Сейчас 18 градусов. Температура в помещении. Нет, вообще-то я сегодня уеду, поэтому я, наверное, включу и вентилятор. Вентилятор, вентилятор. Все, я это. Все. Вентилятор заработал. И 5 октября мы будем ждать у театра. Естественно, буду снимать. как проходит все дальше. Температура поднимается. Что, ребята, сейчас я сейчас я что буду делать? Сейчас я поеду по делам в администрацию мы маме делаем межевание оформляем документы и сегодня я заеду на почту сегодня у нас отправится сегодня у нас отправится подарок кому подарок отправляется я не буду говорить потом человек получит или смс получит или еще что-нибудь. Это дружеский подарок на 1 сентября. Отправляется подарочек далеко. Так что надо мне сегодня успеть. Времени уже вроде больше 12 часов. Сейчас позвоню в архив, узнаю. Вот. Все обработала перепись водорода. И... Да, хотела сказать, купила вот такой вот флакончик зоозащиты, опрыскать перед зимой всех своих товарищей пернатых. А у него не работает флакончик. Сейчас я Не работает флакончик. Ну вот, вентилятор разогнулся и все. И стал тише работать. В общем, сама прыскалка не работает. Сколько не нажимаешь. Так что сейчас я его заберу обратно и попрошу, чтобы мне поменяли. плюскалки у меня вроде нет Ну вот будет тихо это приемлемо пока мы с вами болтали температура уже 21 поднялась так что все нормально все будем ждать наших волупляшек так не забыли главное взять чего еще могу сказать да вроде все отобралась у нее яйца уток двое у меня сидят на яйцах их у меня хватит если там утята вылупятся чтобы к ним подсадить и будут у меня практически зимние утята Но нам не привыкать зимой растить так что все хорошо Всем пока, всех с первым сентября, всем добра, светла, здоровья, всем пока-пока.